Перун В белорусской и русской мифологии бог князей и воинов, хранитель государственных устоев, сын сварога и матери сва. Во время его рождения гремели грома, дрожала земля и рушились горы. Когда Перун был младенцем, на Русь вторгся во главе звериного стада лютый скипер-зверь. Скипер-зверю была предсказана смерть от Перуна, поэтому он закопал ребенка в глубокий погреб и унес его сестер Живу, Марен и Лелю которых превратил в чудовищ с белой кожей, как его кора, на них волос растет, как ковыль трава. Перун провел в подземелье 300 лет. Все это время его искала матерь Сва, которая позвала на помощь Велеса, Хорса и Стрибога. Они вернулись птицами, чтобы искать Перуна по всему белу свету. Велес обернулся птицей Сирин, Хорс птицей Алконос, Стрибок птицей Стратин, Буря конь указал им подземелье, где Перун спал мертвым сном. Матерь Сва попросила волшебную птицу Гамаюн слетать за Восточное море к Крепейным горам, на крыжах которых находился колодец живой водой Сури После того, как его обмыли живой водой, Перун проснулся и отправился к Скипер Зверю в темное царство. Первые преграды на его пути к Скиперзверю оказались дремучие непролазные леса. Перун пригласил деревьям, что разломает их в мелкие щепки, и леса расступились. Потом он приказал быстрым рекам расступиться, а толкучим горам расшатнуться. Затем путь ему преградила птица магов, сидевшая на 12 сыр. Затем путь ему преградила птица магов, сидевшая на 20 сырых дубах и державшая в когтях чудо-юда рыба кита, от рычания и свиста птицы маг, темные леса никли к земле. Перун прострелил птицей стрелой правое крыло. Магу выпала гнезда и уступила ему дорогу. Затем он победил змеи-чудовищ, которые полили Перуна огнем, а из ушей у них валил столбом дым. Тех змей пасли сестры Перуна – Жива, Марена и Леля, обращенные с киперзверем в чудовища. Перун одолел змей и велел сестрам идти к Лепейным горам, окунуться в Молочную реку, в Сметанное озеро, чтобы очиститься от скверны. Пойдя во дворец Скиперзверя, стены которого были сложены из костей людских, а в круг палат стоял с черепами тын, вступил с монстром в поигни. Проткнул Скиперзверя, копьем высоко поднял, а потом уронил на мать сырую землю, которая расступилась и поглотила Скипера. То ущелье Перун назвал Кавказскими горами. В Ирийском саду он встретил Диву, дочь пола ночного неба Дыя, и богиня луны Дивии, влюбился и посватался. Дыва поначалу отвергал Перуна, но в это время к ней начал свататься царь морской, когда Дива и его отвергла. Царь морской обернулся трехглавым змеем, из одной пасти которого всыпали искры, из другой был ледяной ветер, а третий издавал жуткий рев. Перун обернулся орлом вступил в поединок со змеем и стал метать у него молнии. Обрежденный царь морской нырнул на самое дно моря, а ты отдал за Перуна свою дочь. Приглашенный на свадьбу Велес влюбился в Диму и уговаривал ее сбежать с ним. Дива отказалась, но впоследствии изменила мужу с Велесом. От брака Перуна и Дивы родилась Дивана. По просьбе матери сырой земли Перун метнул молнию в Веницу, в которой Неумелая ездой на солнечной колеснице вызвал пожар в лесах. Испытывал силу Светогора, с которым затем побратался. Раздосованный гибелью Светогора, ударил молнией по черному камню Велеса, вызвав этим поток, заливший всю землю. Описывался Тюрун, имею, как имеющий золотые усы и угли, пахнущие жаром, серебряную бороду и сахарный уста. Его же нагива у болгар называлась Пеперуна, Папуруна либо Пеперуда, у сервов Прпоруша, Преперуша. В календаре Древней Руси днем Перуна считалось 2 августа, В христианский период замещен днем Ильи Пророка. В этот день он победил змея, состоялся сговор Перуна и Дивы, состоялась их свадьба. На 27 июля приходится отбор жертвоприношений Перуну, аналогичен древним истинам Праджанье, интри литовскому перкунасу. Миф о битве перуна со с киперзверем сходен с древнегреческими мифами о борьбе Зевса с Тифоном. Поединки Геракла с Гитлой в древнерусском пантеоне почитался в качестве верховного бога. Позднее в русском фольклоре образ Перуна замещался библейским Ильей Пророком, Ильем Муромцем, Егорием Храбрым, Фрокой Сидним, святогором Богатырем. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал «Славянские мифы». Чтобы постоянно получать наши обновления, нажмите на шестеренку возле кнопки «Подписаться» и поставьте галочку «Получать новости». Нажмите «Ок». Большое вам спасибо. До свидания, друзья.